здравствуйте с вами елена феоктистова ваш юрист и финансовый консультант скажите вам кто-нибудь денег должен может быть коллега с которой выскочил с вами пообедать и не взял с собой кошелек или может это близкий родственник и вроде как-то сумма где-то небольшая а где-то существенная, но напоминать неудобно поговорим сегодня о том как вернуть деньги которые вам должны чтобы вам это было комфортно в первую очередь поговорите с должником тет-а-тет. -а -тет. Если это коллега, просто подойдите к нему в офисе и скажи «В новый день без долгов верни 300 рублей, которые занял». Ну а если это ваш близкий знакомый, родственник или друг, который вроде не отказывается, но и не возвращает, договоритесь с ним о встрече, пригласите попить чашечку кофе или просто побеседовать. И задайте вопрос, говорите спокойно, будьте уверены и уравновешены. «Скажи, я тебя выручил тогда, когда дал тебе денег в долг?» Я уверена, ответ будет положительный. Задавайте дальше следующий вопрос. «Ты знаешь, ты решил свои проблемы, ведь когда я тебе тогда задал?» Ответ опять должен быть положительным. Обязательно задавайте вопросы, на которые ваш собеседник будет отвечать «да». Ну а в дальнейшем расскажите о своей ситуации. «Ты знаешь, у меня сейчас такая ситуация...» где я тоже нуждаюсь в этой сумме. И было бы здорово, если бы ты начал возвращать. И вот здесь спокойно убедите человека подписать с вами расписку, в которой будет указан сроки возврата, или даже запустить этот процесс возврата. Попросите вернуть часть долга и договоритесь о сроках, лучше в письменном виде, как будет возвращать вам займ ваш знакомый. Ни в коем случае не вырывайте кошелек у вашего собеседника. И не требуйте, не грубите, будьте спокойны и уверены. Вы должны дать понять своему собеседнику, что деньги вы хотите получить обратно, что вы будете создавать дискомфорт. Помните, ведь деньги есть всегда. Главное разумно ими распоряжаться.